всем привет дорогие друзья добро пожаловать на канал с вами владимир В сегодняшнем видео я вам расскажу о способе как решить проблему если у вас постоянный пояс сети на вашем iphone Итак, зачастую ситуация бывает в многом. Покрытие сети, то есть там разные различные проблемы, там просто обычной какой-то перезагрузки. Вы можете просто это сделать по подсказке видео на тот видеоролик, о котором я это рассказывал. 11 способов решить проблему. Если мои способы вам не помогли решить вашу ситуацию, тогда это, конечно же, скажем, 12 й способ к тому видео добавляю. Решение проблемы. То есть, скорее всего, это устройство было, возможно, утоплено. И плата окислилась, и из-за этого у вас идет постоянный поезд сети. Как это бывает? То есть это касается особенно тех устройств, которые нет пыли-влагозащиты. А если даже и должна быть, но она отсутствует по причине там, обычной любой замены аккумулятора, еще что-то, кто-то не сделал проклейку. Вот и все. То есть, что нужно? Вам нужно разобрать телефон, отключить плату и обратно ее подключить. Опять, разобрать вам нужно iPhone, естественно, отключить, подключить. Если эта проблема не решается, естественно, ее нужно заметить. А еще лучше меняйте устройство. Это просто ему срака, как правило. Но. То есть бывает, конечно, такое, что нужно, если у вас есть все средства для того, чтобы раскрутить эти винтики, то есть нужные отверточки, присоски, чтобы все это аккуратненько разобрать, собрать, у вас есть опыт, сделать. Если же нет, лучше отдайте специалисту. Зачастую такие проблемы бывают из-за чего? То есть вы давали на замену батареи, там еще каких-то, возможно, механических запчастей, Какому-то мастеру он заменил, но заменил не качество, а отодрал защитную прорезиненную поклеечку, которая была пылевлагозащитой, он просто назад ее не поставил, новую, либо же эту, если возможно ее восстановить, из-за этого у вас пропала пылевлагозащита, возможно вы где-то намочили телефон или был какой-то конденсат, естественно, все детали, механизмы покрылись влагой и из-за этого постепенно окислялись, то есть был такой процесс. И вот причина и следствие того, что вы сейчас имеете, если вы смотрите это видео. Но решение простое, как я сказал, вам нужно заменить плату или попробовать, по крайней мере, отключить ее, почистить, если это возможно, она будет работать, то тогда это нормально. Вот, в принципе, и все. Такая вот может быть беда, к сожалению. Поэтому, чтобы быть в курсе моих новых видео новостей об Apple технике и другого, конечно же, вам нужно что? Подписка, лайк, комментарий, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!